Я думаю, то, что психика у нас достаточно хитра, знают многие. Но есть интересные э, психические штучки, э, которые мы постоянно используем. Ну, мы же люди, и это же наша психика имеет эти психически интересные штучки. Э, но нам кажется, что мы сейчас великую истину проповедуем в массы и так далее. Так вот. Одна девушка высказывалась очень интересно. Вы знаете, меня на работе никто не видит. И у меня есть идея. И когда, если я ее высказываю, ее не слышат. А потом они ту же самую идею выдают за свою. И тогда она получается очень хорошая. Вы знаете, манипуляторы кругом попадаются. Мы чуть-чуть оставим пока совсем эту э, историю. Возможно, про нее я в конце что-либо скажу. Но что за хитрость есть у человека? А, дело в том, что человек себе приписывает успехи, себе приписывает хорошие качества, а не хорошие качества, не успехи он приписывает другим людям. И тогда это люди-манипуляторы, они а не я не смогла донести свою идею. А, это меня не видят, а не я невидима. Да? А, почему это происходит? Ну, мы с вами можем много думать на эту тему. Скорее всего, это вопрос самосохранности. А, плюс ко всему, а, если человек начинает думать через себя я всегда предлагаю что у меня кроме меня никого больше нет и чем раньше я появляюсь в своей жизни тем счастливее моя жизнь но ведь если я появляюсь в своей жизни и тут же у меня появляется приговор я виновата ну тогда да жизнь тогда тяжелая а если мы корректируем свою речь, анализируем свое поведение. И тогда мы думаем, а что сюда можно мне сделать, чтобы было и так далее. Угу. И тогда мы не от людей ждем, не ну, третья работа, сплошные манипуляторы, да? а мы от себя ждем и смотрим. «Сегодня я пришла в красном платье и сказала идею. Заметили, не заметили?» а следующий раз я голос как-то повысила, как-то по-другому сказала. Заметили, не заметили?» И так далее. Идея-то есть, да?» И пока мы себя считаем виноватыми, ну да, преступник должен сидеть в тюрьме. Естественно, что мы себя ограничили. Вот мы сидим, боимся. Как это меня сейчас обвинят? Еще скажут, что ты вылазишь отсюда? Сиди и не высовывайся, да? То есть мы об этом-то и думаем. Мы же себя ограничили, мы же то такие великие преступники. А вот, а если мы не это делаем, а как раз таки здесь звучит опять снова вопрос, я хозяин своей жизни, да? у меня кроме меня никого нет. И обо мне как заботиться знаю только я. Так надо же это сказать еще другим, надо же это воплотить в жизнь, плюс еще скорректировать. Вдруг я придумала что-то то, чего не свойственно в этом мире или не хочется другим людям. Угу. А вот как раз таки вот эта ситуация, когда мало зарабатываю, меня не видят другие люди, что-то у меня там не получается, очень часто ответы на эти вопросы и только ответы, не решение проблемы, как многим хочется, они скрываются глубоко в роду. Мы перекалеченная страна, как я это называю, и если посмотреть истории раскулачек, очень часто перекликаются истории дедушек, прадедушек с теми проблемами, которые есть у человека, который живет сегодняшним днем. дню. Вот. И пока мы обвиняем власть так же, как когда-то тогда наши предки ее обвиняли, нам большой удачи. А как только мы перестаем это делать, понимая, что сейчас нет ни войны, нет ни раскулачиваний, как мне недавно сказали, я говорю, ну революции же нету, он говорит, пока. Ну так-то да, если ну, пока же нет, все равно можно отпустить и так далее. Да? То есть с этими вещами нужно работать. Они действительно глубоко, а совершенно бессознательные, как правило. Вот. Так что вот такие вот уловки нашей психики у нас есть. Есть еще один маленький момент. Возможно, я уже про него где-то рассказывала. А, наша психика всегда придумает что-нибудь хорошее. То есть, что значит хорошее? А, если бы так было, некоторые скажут, я бы тогда вообще прекрасно жил. Что ж я не придумаю хорошего, вот сижу, страдаю. Да? Не об этом речь. А, хорошее имеется в виду, она всегда придумает оправдание, любому нашему действию а, то есть я не зарабатываю денег у меня не получается вот другие могут а я не могу а вот кто-то ворует а я вот честный человек ну и так далее вы все эти оправдания я думаю сто раз уже слышали не будем перечислять есть еще очень интересное свойство психики. Оно даже неуловимо, потому что для того, чтобы его поймать, нужно либо э, усилия приложить очень серьезные, либо несколько людей. Так вот, э, если у меня есть какое-либо убеждение, э, причем убеждение, я сейчас даже не говорю о каких-то таких масштабных убеждениях, там, например, Убеждение, что только воры богаты или еще что Нет, мы берем самую простую мысль, да? То есть, например, я считаю, что Светка беременная, да. И я встречаю эту Светку и говорю, Светка, говорят, ты беременная. Она говорит, ты что, нет, я не беременная, все с этим вообще не связано. Я вообще развелась недавно, беременеть ни не от кого. Угу, угу, понятно хорошо, И мы оттуда уходим. А вот идея, что Светка беременная, она не нашла а, отражения в нашей голове. То есть она не сама идея, что она беременная, а что она не беременная. А, может быть, мы запомнили, что она развелась, и тогда мы так и говорим. Слушай, а Светка развелась, она беременная, а что она делать будет, вообще непонятно. Кому-то мы рассказываем по этому поводу. А точно так же часто бывают ситуации, когда а, кто-то кому-то говорит, слушай, ну вот ты вот это никому не говори. И он вот это вот запомнил, да? только до мозгов до конца не дошло, что с этим делать. Не то говорить, не то не говорить. Более того, а, у мозга есть по этому поводу некое напряжение. И тогда вообще совершенно случайно Получается, что он как бы рассказывает этот момент. И может быть, даже он сначала скажет, потом, ой, сказали лишь не говорить. Потому что для того, чтобы чего-то не делать, на это нужно обращать внимание. Когда мы на это обращаем внимание, естественно, мы только в этом и живем. Нам уже с этим надо что-то делать. И тогда не вините строго людей, которые якобы выдают ваши тайны. Я не думаю, что у вас какие-то очень серьезные тайны, что их невозможно пережить. Поэтому, если вы хотите, чтобы человек чего-то не говорил, не акцентируйте на этом просто внимание. И у человека не будет напряжения по этому поводу. Вот такая у нас удивительная психика, которая живет иногда такое ощущение, что своей жизнью. Она за нас говорит то, что мы не должны говорить и не хотим говорить. Она за нас делает какие-то выводы, которых вообще нету в природе. Она за нас принимает решение, что наше, что чужое и так далее. Вот почему, когда я работаю, часто нам приходится как раз-таки обходить психику, потому что у психики есть еще такая, такое свойство, как сопротивление. И вроде как бы человек хочет хорошее сделать, а сопротивление достаточно большое, потому что как оно с хорошим-то жить, пока еще психика не в курсе. есть страшно, потому что любое новое, оно пугает. И тогда на всякий случай, Пошли отсюда, потому что как оно с этим, мы-то знаем. А как оно без этого, что делать-то? Это ж все заново-то, это ж ты подумай. И как говорят мне не так редко люди, 50 плюс-минус, это что, так просто взять и убрать? Я говорю, да? Не, ну не может такого быть. Это как раз работает наше сопротивление. Так что, как только мы живем из головы, не путайте. Из сердца вы живете, из той же головы, потому что с сердцем мы совсем не контачим. Да, наши чувства, наши эмоции, мы все это через голову пропускаем. У нас, кроме нашего сознания, действительно ничего больше нет. И тогда вот я почувствовал, вот я это, вот я то. Ребят, мы чувствуем то и ощущаем то, то есть, внимание уделяем именно тем чувствам, ощущениям, которым хотим. Остальные мы просто игнорируем. Вот и все наше чувство сердцем и тому подобного рода вещами. Поэтому, чтобы наша психика была под контролем у нас, нужен разум. И тогда есть мудрые люди, есть мудрые высказывания, мудрые действия. И тогда мы этот разум используем по полной программе. А пока ученые не ответили на вопрос, кто там кем у нас хозяин. Не то мы этому мозгу, не то мозг нам, не то это вообще не мозг. В общем-то, пока все это у нас на уровне изучения. Причем каждый раз, когда ученые изучают человека, они понимают, что это очень классная стезя и очень интересное. И там поле... Непаханная, несмотря на то, что пашут его уже тысячи лет. Человек – интересная субстанция. Он изучает свою психику, которая во время изучения учится и переходит на новый уровень. И так каждый раз. Вот почему у нас безграничные возможности и безграничные оправдания, сопротивления – и убеждение. Снова вопрос-выбор.